Во многих городах мы перемещаемся керунками, напрямками, маршрутами с физическим наполнением. Один из факторов формирования керунков — маршруты громадского транспорта. Чему? Бо, по поводу многих обыданных граждан, мы любим проездить припынок 2, когда автобус, троллейбус, трамвай, еще не худка, текая на фрагменте дороги затор. А для того, как мы решили проездить по маршруте транспорта, вместо того, как проехать, потребны еще несколько факторов. Доброе надворье, физичная нестомленность, добрые, и беспечный городский осироток. Моцно уплывают ситуационные и мгненные ожидания. Уже те, в жития драза нескольких капитанов застыкались и ситуации. Карины проходили ходой, весь тот же долгий маршрут и усили проехать на колесах. Так как заусюду из нея махчума сесть у падашовший транспорт, гораджане, які любить пройстись в очаканне того самого транспорта, а Олень не доходят на соседние улицы або заволки, амальник Олень не заходят в крамоти каверни. Але и тут есть важная деталь. Коли в городе добра працюй система раскладу транспорта, некоторые гораджане скорчают шлях мальну полову, ведущую, что можете бысти и дел, сейчас повинны пынутся их транспортный сродок. Таким чином, можно пройти амаль по диагонали, коли структура города дозволяет. Это актуально соблевую вечер и тираницей. Так можно целком переплановать свой день и вечер.